не убивайте, пожалуйста, свои ролики неправильным использованием сервиса СНГ. Друзья, вы пришли в этот сервис за раскруткой, за клиентами в свои проекты, но люди, которые вас пригласили в этот проект, они вам не сказали, как им правильно пользоваться. И что получается? Вместо того, чтобы получить пользу, вы получаете вред. Вот яркий пример такого вреда. Человек хочет привлечь клиентов в свои проекты и начинает раскручивать ролик. На этом ролике 76 просмотров, из них 51 лайк. Друзья, поверьте, это неестественные цифры. И если эту неестественность вижу я, то это однозначно видит и YouTube. Поэтому вот этот ролик никогда никогда я подчеркиваю никогда не выйдет ни в какие лидеры на ютубе то есть вот такая раскрутка а это не раскрутка это накрутка она приводит к тому что данный человек не получит никаких рефералов в свои проекты и его ролик будет просто забанен ютубом потому что все накрутки подчеркиваю все накрутки сейчас гуглом очень четко отслеживаются без разницы какие-то накрутки, ботовые, либо живыми людьми, как вот здесь сейчас. Поэтому, друзья, что мы получаем? Ваш ролик раскручивается не на ютубе. Поймите вы, не на ютубе он раскручивается. Ваш ролик раскручивается в пределах проекта СНГ. Если, конечно, вам нужно раскрутить ролик в пределах проекта СНГ, да, пожалуйста, раскручивайте. Но вам же нужны рефералы. Вам же нужны живые люди. Поэтому, друзья, изучайте YouTube и правильно используйте этот сервис. Я подчеркиваю, сервис хороший, но его нужно правильно использовать, а не так, как вам рекомендуют, извините, тупые сетевые лидеры. Если вам интересно, что такое YouTube, и вы пользуетесь контактом, пожалуйста, подсоединяйтесь вот к такому мероприятию. Каждый четверг проводятся бесплатные вебинары, на которых я рассказываю в YouTube. Научитесь его правильно использовать, однозначно получите себе рефералов в проект. Вот мне тут сказали, что в этот проект СНГ я привлек 109 человек. Я не потратил ни одной копейки. Это все люди, которые пришли с Ютуба. Почему? Потому что я знаю, как это делать. Хотите научиться также? Пожалуйста, приходите, расскажу, научу.